Всем ну, привет, я, дорогие я. друзья, с вами Фрукс, сегодня будем играть в Касовцев Хаус на сервере Пока. Кристаликс. Итак, перед началом, перед началом, надо зайти в описание, подписаться да. на мой телеграм-канал, обязательно поставить лайк и подписаться да. на мой канал, поставить ну. колокольчик. Если вы не поставите, то вы, вы Бол -бол. вообще да, все. Да, да. Еще на, на мой канал, и еще обязательно надо. надо чекать описание, заходить в дискорд для подписчиков, канал. в телеграм, и обязательно все делать. Так. Панем-паладином? Ну кто Охотник на драконов. Так, надеюсь, за... А, ум алхимика разбанили, ассасина забанили. Вампир, джин и пират. Понятно, Итак, я... Я... Ворду -лак. беру вурду так везет, будто вы знаете, будто бы я задонатила такое чувство, что у меня да. это... не, не Юрчик, зад... не я не Костя. А, Лук... да. это... Ой, это... Ой предметов какая, предметов какая карта алхимика. там красная. Из пяти предметов У да? из трех предметов есть алхимик. Вот что за несправедливость? Но это потому, что у нас много классов, Олег. Мне вообще мне реально мне везет, химика очень. Ну и ты играть за него не умеешь. Да, мне ура. Ну, ну, ну я, я хочу так. попробовать за лучником. Олег, тебе напомнить, как я одним зельем весь раунд. А ты лучник, а, Тебе тебя лук, лук, лук прокачивает, ты очень жесткий да. будешь да. на самом деле. Так. Да. Я я вырвала. Лук. Лука опять гаркона? Нет. А, лучший. Он лучник. Очень, очень. очень много везунчиков один титан, один два гладиатора, три Я алхимика, меч. один мастер оружия, один мечник, один вурдулак а и лавка чумы. Что Что так, чтобы вот. взять. Алхимика, огнестойкость, отравление, отравление один, отравление два и моментальный урон. Так, исцеление, моментальный, Отлично, урон. моментальный урон или, конечно Я же, зелие огне. огнестойкости. Забыла, очень отравлено. большое, очень много зелек Но скелеты лучники против них ли не работает. Ненавижу их. Так, все, я все справился. Дают, сразу дают кого-то вот таких, на кого не работает зельки Сначала все. кости, а потом я. Вчера сегодня, когда мы играли, писалось звук: типа там завершил войну волну ради того, закончил волну. ради мастера. Ну, на некоторых есть, на некоторых нет, Олег. Это он скорее за донат Марио. Здесь Марио. Здесь Марио, здесь Марио. Здесь Марио. Но почему-то у меня два Алекса и один Марио. А у меня все три Марио. Я какой-то страшный человек. Он желтый. Так, а, ну... так долго, елки-палки. Кто не может лучники. лучником? Да, лучники лучники, лучники очень легкие, Лучники очень Алхимик О, потерял одну... Нет. Алмазный нагрудник. Алмазное <связано> копье. Вот почему, когда у меня... Почему, когда я не алхимик, мне не... Зелья, когда я... Да, у меня такое же. Когда я не алхимик, у меня все забито зельями. Когда я алхимик, у меня вообще не, почти ни одно зелье. О, это в саднеке, я даже не заметил, что за волна, честно. Никто из них же не может отравиться, да? Боже, что происходит? У меня карта не прогрузила. Пауки могут вроде отравиться. Пауки не могут вроде. Пауки. Пауки могут отравиться. Нет. Блин, у меня очень светлая карта да. Как, ставим ставочки Лука, лука Ассасин Ой, ассасин, боже Поставьте все, я... все против меня Я хочу много денег получить Нет. Или в жопу Нет ну, вообще драться А, лука такое а давай, Юра, больше. ты проиграешь А этот получит много денег Да, Нет. да. Ну, А чё, а давай а, да, что такое? Такое? а что так? Ну, я кто-то верит, кого... мёртвый, да вы издеваетесь. Я не отравление я... лука и бегай. У него отравление ну все, это слив лука. Но и я шлиф. все равно в тебя верил. Я верил в, луку, но поставил... Но поставил на... я верил в луку и поставил на луку 50 рублей. Я верил. что из-за того, что на меня все поставили, мне плюс 79 дали. Я тебе говорил, легче было умереть. А потом на тебя бы кинули репорты, то что... Никто бы ничего не кинул. Автослив, да? Ну, типа специально слизи, я не знаю, как... Спецслив. Я бы его убил бы. Никто не заметил. чем? С рукой? Кто-то зомби до сих пор не может прячься. Серьезно? А, это дуэль? Это, да? наверное, алхимик вот этот, который... Том... Дуэль, дуэль, дуэль. Почему пишет дуэль? Закончится через сколько-то там. А дуэль уже давно... О, неужели? Неужели. О. Отравление. Регенерация, не огнестойкость, огнестойкость. Моешь вы золото, мое вы солнце, мое вы... У, у меня был лук, но я его взяла вамазный... Ненавижу глистов, просто... порчу бы навести на этих глистов. А Хочу лучник, но лучше вставить. возьму это. Да, от них очень легко... Это, в итоге, у тебя больше нечего поручить. И бреда, они все раскинутся. У меня, а зелья у меня зелья есть зелья Отравление есть, поэтому мне норм. Так, посмотрите в центр здания, наверх быстрее. Уже поздно. Так. Я, давайте я мы хорошенькие. Они на них сейчас отправлю. Хорошенький. У меня, все, у меня в... вурдулак, обижу, поэтому все. мне все норм. А иди, остался все. Иди. Все, иди. Все, я, я прошел. Тысяча. Ой, знаете, мне, ой, сколько я денежек поднял. Я я бы, я Почти 2К поднял, кстати. Я ставки не ставлю. Вечные. Я тоже я, новые, да. я... <связывающие> я себе не буду покупать шипы. Я куплю сразу шарт. Моя, это, шарт это для это него делал. всегда готова. Мой костюмси всегда шарт. готов. Шарт у тебя шарт. Какой? Понимаю, конечно, что он делает сильнее этот. Ну ладно, куплю пофиг. -по. У тебя не бесполезный, ты его купить сейчас не сможешь. Так, я дерусь против лорда, которого ничего нет, кроме зелья силы. Лорд. Лорд, лорд, он везунчик. Я а я, я нет. не. Не, я проиграю. Выиграет. Я проиграю специально. Я в тях, кинут репорт, но в ничего страшного. У них нет доказательств, что я специально слил. А я умираю. нет, как? нет. Так. Это, как так? Олег, это у тебя было на заднем фоне? Типа, меня... <смеевые> <смеевые> <смеевые> <смеевые> <смеевые> мы не будем обсуждать, что происходит на заднем фоне. Молодец, Костя. Итак, я думал, что это Дуэль Мечные двух сбывают. людей. А, зачем, мне меч зачем я меч взял? Зачем я меч взял? У меня же был меч. У меня броня. Меня начинает нормально все. Так, У ла -ла, ну, скорее всего, а тоже в теории в должен выиграть я. Ну в это теории. теории. Ну не Теория. в практике. Олег, проиграй, пожалуйста. Теория я тоже не... должен выиграть теории я тоже должен теории они должны Аляк я тебя никогда бесить не буду если ты мне кажется сейчас легенды Юр, да именно все. мы легенды даже чел в чате не попал ну и ладно и ты не попадешь уверен на ошибки а, я использовал на на на Давай, Костя, давай, давай. Как Костя, бы, Матю, ну, все, его, Костя. Прощайся с жизнью. Прощайся жизнью. Костя, не мне его, пошепаем. Он бы все равно боже. Вот смотри, с каким <свист> я мони. <мама>. Олежа, <свист> Костя, серьезно. Зачем ты, зачем ты выиграл Юра и за тебя заработал миллиард? Вот. Ну, надо было слиться. Я не знал, что он на меня вообще ставит. Он сказал, он сказал сто раз, Алекслей, Алекслей, Си, Костя, вот, что ты думаешь? <свистит> Так, я думаю, победит Димас, Диман, Димах. Я хочу, да, меня Юра, не... помолчи, на своем месте я, а я бы молчал. Мне кажется, что выиграть Дима, Диман, но... Диман, я думаю, тоже ФД. Ну я поставлю на Юн. Мне пришлось шипы. Не знаю, почему, но я поставлю на Юн. Так, Потому это снова его. эти чешуйки. Бесячие. Ой, а тут все пошло ровно не по моему плану. По факту они должны были стать этими. Э, сразу все крякнуться. Но не выделили не крякнуться, потому что я не алхимик. Это, э -э -э. Печ... Это очень просто. Так, мне с... выпали книжки и выпала книга уроном топ. Две книги. Мне выпала две книги. У меня брони. У меня у тоже у меня два книги выпало. Два книга. А мне вообще ни одна книга не выпала. Меня, книга. А я пока книга. топ 1 по нэтворсу. Ну, вордулак, это же вордулак. А самый, на самом последнем, это у нас почти Юра. Из нашей тимы это Юра. А из других там люди. Так, дерется Олег. Олег против Чела. Я обожаю чешуниц. Все, я их сейчас нарезаю. Так, кинем, сделаем вот так вот. Я хоть в этого человека не верю, наверное. Почему? Сделаем вот так. Потому что Интересно. я... Я думаю... всё время не, не, не верю в людей, но ставлю... Так. Может, Олег отошел, потому что мы его не слышим. Но! А? Я получаю 1800! Да, Олега ставил. А Я, я 800! Олег оставил, Костя? 800. Нет. Я получил 1800! Нет, я 800 и О. просто 7. плюс бабки бесплатные деньги мани мани все я купил шарт я... моя тактика работает Ты... моя Ты тактика видишь, работает ну... я прокачаю себе броню на защиту 4 О, я... не против какого-то скелета а у меня пробьет вообще лука Олег, Вы видели подавь. мою броню вообще Защита 4 Защита 3. Просто папик идет сюда с силой. С огнестойкостью, с отравлением, с яростью и шипами. Так, я оттуда я отходил. Ну, мы-то и поняли. Мы так по ней поняли. Я знаю, но я ничего от этого не потеряла. Я использовал ярость. Я на тебя не поставил. Нет. Я почти всю. Что за бред? Я не что за я бред? Почему у меня пол хп оставалось. У меня два сердечка оставалось, это было но ну, Я просто всех завалил. Обожаю, обожаю. Мне нужно, я мне тоже нужно жал, я Стой, Да как? 800. Просто на тебя многие. А, нет, на него многие. Ну я плюс 1080 На меня выиграл? поставили Кто все, приграл? но у меня нет оружия. Ну, плюс минус к... а, -а, а просто на меня люди все деньги поставили. Вы же мои кошечки. Спасибо. Плюс три ка я божечки. Я вас всех люблю. Не уважаю. Кто выиграл? Тебя так не... Ой, там... Победил чел. Привет. Ah, победил Костя. не Костя. Да, я не победил. Ш шарт. Привет. не куплю прыжок. и прыжок. шарты Привет, мой, мой кошечка. Прыжок. Лука, виси кость. Я поставлю, ну, чисто в теории. Ну, в теории вероятности я бы на этого человека. Лука, давай, я в тебя верю. Ты сможешь. Пожалуйста, <othing> Лука, да, я не я я Лука, пройдет. пожалуйста, давай. Как у меня используется ярость? Я что-то понять не могу. Вот одну так лука. А почему я на них кинул слабость? Они стали еще быстрее. Я Спасибо, Лука. Я тебя обожаю. Я кинул на них слабость, они стали быстрее в три раза. тебя одну Жишку. Юра, ну Юра лох, Юра алхимик, но он, он лох. Он не умеет я играть за. Я не потерял Юра, у меня нету тоже брони, прикинь. У меня но тоже брони не нет, я ни разу в жизни не потерял. Так, я ставлю на кого? Чел. Я верю, я, я, мне кажется, лягушка я выиграет. Я поставлю на того, кто не, не, не на жабу. Я мне поставлю кажется, на лягушку, лягушка выиграет. Мне кажется, лягушка Слон. выиграет. Мне кажется, я лягушка выиграет, но я поставлю на левую. Я верю. Я выиграю. Выг... Лягушка выиграет. Да, я, но я тоже Слушай, мне Пожалуйста, Лилка Да. Верит в лягушку, но не ставит на лягушку. Нормально. Да, это мои бизнесные планы. И шар. Они мне жизнь прогрызли. Ну да, mm -hmm. он не победит, наверное. Да, не победит. О, у меня сейчас жизнь минус будет у одним Нет, меня вот ты должен выиграть чел. Пожалуйста, проиграл mm. жаба, я тебя обожаю. Буду а все, жаба. Жаба? Жаб. жаба. жаба, молодец. Обожаю Так, жаба. у меня медь заговор огням Я знала, что она отравление, не выиграет потому... л... отра... Отравление два или лук на отра... ну, стрелу на отравление, отравление 2 два. Зели стрела? Так, а кажется, а у тебя зелья отравления нет, есть? Нет, только слабость. Ну, тогда возьми зелье отравления. Ты знаешь, ты, ты А ты что, он понимаешь? ведьму призвал? Да. А, Но ну, вот ну это, типа жура. на этой волне слабой? Ну ладно. Ну не прям слабая. Ну, типа... Ну она довольно да, слабая, и... как бы. Ну да, теперь, Юра. С твоей ведьмами мы сейчас быстренько расправимся. Просто О, Юра потерял 2К, мог на прокачку потратиться. Да. Но это Юрий на решение, как бы ему же проигрывать. Мы же не это, мы же нет, не это. Да. Они мне по одному ХП сносят, ребят. А мне как раз много не ХП сносят, да. потому что одна ведьма там, дура, тупая, крашеная, чтоб Юру просто камазом. Ну Юра на последнем месте в Нетворсе, поэтому Я он, не он не уже проиграет в голову. любом случае. У меня такой гениальный план. Поэтому надо написать хэштег. Скорпиона доходит. Скорпион. Или надо зайти в описание, зайти в telegram и надо зайти в telegram Либо надо зайти точно. Вы можете уже с того коньки двинуть, просто Юра такая, Юра, знай, когда мы будем играть, я тебя уничтожу. Костя, блин, ты пускаешь эту, поверь. Свин, Олег, А чё, лука ты умер? Нет, не лучше. Так, прокачивай меня. дерёшься или чё? Олег дерётся, ну, гений. Гений гениальный, самый гениальный человек. Юра. Просто лог -э, логика это его второе имя. Слишком гениальный. Для... Гени... Да, за пару минут. А, идет короче, выдалась дуэль уже. А, типа дуэль. А он говорит, Олег, ты чё ещё дерёшься? Интересно. Нет, уже я не дуэлюсь, не он... Юра, ты... А, Олег, а ты чё еще дуэлишь? это Ну, Юра, это просто э, гений Олег, Олег, ты еще дегушешься там что ли? Азбука Морзатука. Я ненавижу, просто Юра Пишем хэштег Юра Крыса. Да. Ты... Уже... Хэштег Юра мразь. А что я уже Все сделал? Я родился, Все ты болотный, вот, ты сделал. Ты жизнь испортил, Олег. Ты родился а, давай, Юра, умирай просто. Давай, давай Давай миксы нам сквозь. Костей... Чел сарказм да. в чате. Да, М -м -м. Замедление отравление моментальный урон. Наверное, Пап, моменталку возьму. Иди в жопу. Я так, думаю, что... Юра. Как карта? -а -а -а. Просто не у не Юры вообще игрок. броня не прокачана, даже защиты нету. Да, он, он тратит деньги на ведем, но берет, но не, берёт, но ни не одной защиты, нет. но я на луку поставлю. А защиты три вообще-то. Ага, ты только что вкачал. У нас защиты нет. Юра просто гений бизнеси. Спасибо. Правда. Лука, давай, я в тебя верю. Ты же мой уже. Ты шипы, беги. У меня шипов нету. Без армии его просто юра. О, чё? Ю... Кто выиграл? Ю, Олег, я. ой, Юра выиграл. Ой, Лука. Я, Лука. я выиграл. Не правда. Я, выиграл. я Олег, тебе лицо. С... Я тебе лицо снес. Да. Блин, нет, сокни на это подняли бы я бы сходил себе, Но блин. Я даже без шипов тебе лицо. Ой. С... Олег умер. Да. да. Пишем хэштег Юра, убийца Олега. Я золотный. Да, да, вот ты? Ты не эту ведьму, за которую я потерял две жизни. А ты, ты золотный? Я две жизни. Да. Ты смеешься? Будешь смеяться? На Знаешь, лет. когда. Так. У меня не было меча. Я... У меня не было брони? Я мне иду, кажется, не, нету брони, я дерусь, я я, бью, у тебя бью его. Было. У меня мне было кажется, ё, броня, кофе, броня м... дура. Я мне сказал, кажется, что у тебя не было меча. Ну, меча. Потом... Мне кажется. Мне Хватит спорить, все. Скелет выиграет. Так, я поставлю... нет, я не, я поставлю на другого, я не думаю. Я говорю, я всегда. Я... Просто говорю, что человек выиграть, но... лука лука не, не, не подходи к ним близко, бей, отходи назад, бей, отходи назад, не не, не, не прыгай на них. Кто? А ты прыгаешь как тут, табачонок, как собаки а из прыгай, волны, как из Юра. волны. И... Да, все-таки моя ставка Молодцы, была верной. Юра, молодец Юра. Мои, Кстати, А Юра умер, да? Потому да. что Юра дура. Ну, Все, поэтому это... Надо да, поставить это... лайк, то что Юра умер. А... Нет, ну, это... надо за это, это ему... Ему... Надо Юре рот закрыть. Знаю, это очень, это плохо, что я проиграл, это Нет, Надо пишем что Юра счастье. Лох проиграл. Да. И ставим лайки, и это я пойму то, что Юра Даже у -то. Да, наберется а, Наберется один лайк, и Юра забаним на сервере. Да. да, Юра с у меня Е нет, смотрите, если наберется 20, 10 лайков, то баним Олега. Или забегаем роль заместителя. Если наберется 10 лайков, нет. мы убиваем этого самого. Ю убиваем э этого Юлчика. Юру. Наш шашлык. Часов? Да, снимем видео, как будем кушать шашлык. Шашлык из Юры, очень вкусно. Да, кстати, мы еще в Леди Баг его садим. вообще съел. Манон это зло. А, моя у тебя шизофриня. Шизофриня. М Нет, моя у тебя Монон, это тоже зло. Манон это зло. Манон это зло. Манон это зло. Манон это зло. Манон это зло. Манон это зло. это зло. Манон это зло. Манон это зло. это зло. зло. Манон это зло. Манон это Монон, Монтон. А, Монтон это другой человек. Поэтому на, на, 10, на 10 даже 2, там подлагал. Я думал, я умру. Сейчас. Открой, хе -хе. Хе -хе. Да, хе -хе. Именно хе -хе. Так, 14 плюс 3 у меня нормально урона. Потому что у меня 17 урона. Это довольно норм. Говна, говна. 17 это... урона это нормально на 17 у уровне... меня у рома... нет лука как я буду справляться а с, мне... с боссом вообще не знаю у меня есть лук но у меня брони но у меня есть алмазный поножи и... но до а... до 20 волны я у меня буду... еще есть время выбить лук поэтому а я не могу не нет, зомби я пройду так пойду на кошечку поставлю на кошечку так. Мне почему-то не знаю, но мне кажется, она... Кошечка выиграет, я уверен, кошечка. Я не знаю. Это мальчик-кошечка. Он выиграет. Я без понятия почему. Так, зомби. Зомби это не трудно. Так, Сейчас зомби, замедление на них. Бам. И начинаем просто вот так вот пробивать. Используем я... ярость и просто влетаем к ним. Ну они мне по два, по 3 хп каждый наносит. Да, я тоже. Больше, а у, тебя -то у меня броня почти фулл алмазка Но у меня, у меня защ... алмазка вся на защиту 5 А ботинки на защиту 1 ну, У тебя просто то броня Так, да. давай Кошечка-мальчик давай. Еще... Кошечка-мальчик сражается даже... руками Вот в чем даже... Кошечка-мальчик победил даже... Да Руками дрался, кошечка-мальчик. Так, я у меня пятнадцать, пятнадцать. 15... В принципе, я куплю книгу «Жизнь» Пишем хэштег «Кот не плачь». У кого кот плачет? У меня кот И плачет. Кот плачет плачет. кот плачет, плачет. Это что было? Что это было? Замутьте его. Я, случайно. Заму... Я не, умею. Заму... Я, не, умею. Заму... Я, не умею. Я его замучу. Я его замучу. Нет, да. но... Потом ты узнаешь, Юра, что будет после съемок. Да, после хаоса? да ой. Я с тобой поговорю потом. Да. Угу. Ур... Следующее видео. Следующее видео. Кушаем, Юра. Наши шли. Да не я ним поговорю. Как после в игры с кастом фа, в Кастом хай, в файт. Вот, а, вот как ай. я там. Вот тут будет такая же ситуация. А, это где Короче, вот я эти? Уже я не говорил да, Не говори, ну, лукайте. А потом... После видео скажу после видео. Ну, кошечка, да. мальчик. Да. Минус 80 рублей. Ну, как да. бы. Финзой, нет, нет. У мне меня кажется, жизнь сейчас... идеальна, Жошка. У меня нет, не идеально. Жошка. Я сейчас умру, скорее всего. Так, кошечка-мальчик не победил, но кошечка-мальчик может победить. Он фулл защита блин, 4, а защита я 5. Так... Я, я поставлю готовлю. на кошку-мальчик. Я тоже. Успею ли я поставить? Не знаю, почему, но мне нравится кошка-мальчик. Так, слишком ты немного чего не знаешь, Лука. Так, ёшка-рала, вор, Фу вор, фу-фу. Вор. Ё-моё, чё они такие быстрые, как у Я на них кинул замедление, они бегают, как резанные. Я умер. Низра свиньи. Эх, у меня все десятки. Так, остался один я в живых, как я понимаю. Сейчас, дайте, отгадаю. Сейчас будет... Ну, не правильно, но может. Так когда зомби это все. Ярость, используем. Меня я сразу регенит Идеально. Так, проблемы, лука но, умер, не но не он долго. нормально. Да. Но у меня нет лука. А если сейчас будет босс, то это будет проблемка, проблемка, проблема. Надо а, лука. Ты прошел зомби? Конечно, я прошел их. Я думаю... Так, у меня защита Жаль. 5, защита 5, защита 3. Надо на защиту 4 еще. Mm -hmm. мне, кажется, вот сейчас будет б... мне кажется, я сейчас буду в дуэли, и выпадет мне лук. Боже. Я, я, я так и говорил. Мне лук Но... не выпал. У меня рероллинг рерол. У меня конечно. нету ни не ре Я Ра -ра. вот так и знал, что сейчас босс Я сюда Посмотрите, меня... инвентарь человека. Штуку на с нажми игроки. Зато, ведьм мммм, скелетончик. Берёшь, нажимаешь драки и ПКМ по голове, и там будешь Ага. Нифига. А что это такое? сейчас надо это, я бы тебе бежать. Мне кажется, надо Спасибо идти за назад, совет, Олег. Ты ж без меня ничто. что. Да. Твои советы, Олег, великолепны. Да. Ну, сейчас а, тебе один в ду... один растукнут и все. Душу раздирающие советы, Олег. Угу. Олег дает Кости советы. Так, и быстренько дубасим. Теперь ждем, ждем шарт. Ой, ждем. Шипы? Да. Дождались быстрее, шипы а, и нет. погнали. Если честно, ты проиграешь. Сейчас, ну что, он сейчас сильнее. Если значит? ты сейчас проиграешь, то ты уже в топ-3 зайдешь? Ну да. У меня еще три жизни. Чего вы хотите от меня? Ну а вдруг ты сейчас сразу три потеряешь? Нет, я не потеряю. Ну, вот три. одно потерял. Сейчас я тебе скажу как это всеми. Один уже закончил с големом практически. Всё, я uh, победил. Молодец, я Костя. только одну жизнь Другой. потерял, ладно, все, нормально. И один, и чел тоже одну жизнь. Фух, кошка-мальчик вот ма... жизни потерял. Что за... Да, что у неё по-моему, на да, дареку. Что кошка-мальчик? Где кошка-мальчик? А, Чел Нет. одна жизнь, ну ладно. У кошка, так, у него алмазный шлем на защиту, там как-то защита так, Короче, нормально, йог... мы, нормально. Так, а, эм, я, Блин, я куплю не... себе, возьму 7 медас сразу в руку, потому что медас это полезно. Медас обязательно надо покупать. Да, это полезно. Я не медас помню туда. на каком. Да, я, я не помню на каком-то. Медас на очень полезно вот этих вот тупорылых их не работает не работает отравление. Вот, так, вот замедасим мы... Нам надо всегда медасить Потому что за замедас Когда мы медасим любого моба Мы получаем за него бабки да, бы, вот Деньги мне... лишние не будут У меня единственный класс, в котором есть медас Кошка-мальчик, ну-ка умирай, сказал тебе Быстро, быстро, быстро, потихо Кош... Кошка-мальчик слишком как-то Он очень такой жесткий Но если я его выиграю в дуэли Он потеряет жизнь Это мне будет на руку, мы будем 2 на 2 да. Он еще ловкач, у него есть шанс, а я его вот дулак не знаю, а тот алхимик, но он еще не справился. Мне кажется, он умрет сейчас. Мне алхимик умрет сейчас, я думаю. Мне кажется тоже почему-то. Ну, алхимик. На каком мне месте вообще? Так, типа место я занял. А? О, нет, а? он жив, и я с ним. Ммм, спасибо. Вот когда мне не надо лук, мне дали лук. Так, убираем сразу медац, берем э -э -э исцеление. Ой, исцеление эм, да и нет, а если у для нет мальчика мальчик -кош. кошки есть наверное связка у него есть. Чел, ты, так мы копируем все мы да, у него есть связка, у него есть ну значит он быстро пройдет да а сейчас нужно? я за ним понаблюдаю. Писка. Да, вы... если... Ну, чел глупенький мальчик. Так, наносим выигрыш... урон, наносим. Держи, держи. Давай, давай, я верю. Держи. Давай, И давай, давай, погнали давай. драться с этим. Сколько у него мне не нравится в гибких моделях? Не видишь капошку. Лука, может быть, ты лучше их выключишь? Ллагает. А а, мне не надо. Исцеление. А че он так много наносит? Я понять не могу О, Костя, ты помнишь, он лучник ты да я знаю Костя, а. он у меня не будет проклятия О, будет у него у него у него, хотя, проклятие будет на а, я больше урона нанес чем он молодец. ставки так. снял броню Зачем он снял броню? А он умирает будет. Даже. Он думает он то, не что не без если типа нету. Он сливается. Да, я, я таки говорю. Он, он думает то, что если нету э... я сливаюсь. Принеси меня, только не убивай, нет. Никогда не стоит сдавать. Может он с проклятием убийц. Вообще, я не умирал бы с проклятием. Это не шанс. Это, это, не по... это не повод. Умирать. Да, вот у меня хоть будут там проклять, я все равно... Просто Блин, просто на двоих проклять. попало, на, на двоих нет. Что за бред? На двоих замедление попало, на других нет. Так, регень меня, пожалуйста. У меня не регень, ладно. Мы выпьем исцеление и начнем снова их колбасить. Медас очень долго регенится, и вот эта проблема такая вот. Так. Ждём. Возможно, сейчас мальчик котик потеряет, потому что у него хп мало, а осталось два медведя. Я тоже могу потерять, но я не потеряю, потому что я использовал ярость, а под яростью очень быстрый, и у меня даже эти уроды не попадают. Ждём. победа. Избана. Блин, мне жалко алхимика этого очень. Потому что, ну, как бы он мог жить, но он сам решил умереть. Так, слизни, это плохо, но и хорошо. Так, сразу за Медасим тогда, блин, у меня Медас еще не откатился, у меня 20... 15 секунд уже Медаса. Надо, чтобы Медас быстро откатился. Так, что мы делаем? Пьем, отра... Пьем силу, берем лук, начинаем обстреливать чтобы сразу замедасить какого-нибудь крипера. Вот. Про и я говорил. Сейчас мы всех откроем. И, и крипера надо замедасить. Потому что... Потому что крипер это проблема всего. Сразу. Буду надеяться, это что тот человек просвет жизнь. Ведьма. Тоже ужасно. Это не так плохо. И это тоже... Не понял. Не так Глиста? плохо. Вот этот так. и крифер. Это сочетание. Медас. Все, замедасили. Кидаем так, делаем вот так. Используем и просто под яростью нападаем на них. Две, Мар... Две Ирины. Маринка. Иринка и Каринка. Иринка и Каринка. Так, мы сразу комбим первую ведьму. Она не успевает пить свое исцеление. И мы дальше добиваем вторую маринку. Что, даже в жизни не у него осталось одна ведьма, и все. Я, как бы, тоже одна ведьма. Так, сейчас у нас будет дуэль. Так, что мы берем? Что у него по луту мне будет смотреть? Ага. Сейчас скажу. У, -гу, у, -гу, у, -гу. у него месячная 14 урон, на лук на силу 2. Я вижу. Слабости, так, замедление, отравление, замедление, во возьмем. Это возьмем, и, и среднее возьмем. Так, все, что Сегодня я хотел, ничего, я гостички. взял. Смотрю, что, Костя. на 20 урона. На 21 уже. Плюс зелье силы. Я в тебя верю. И он сейчас поте может потерять как бы жизнь. Мне как бы это надо. Вы сравняетесь. Сразу вы, кидаем. Он, то... он попал отравлением. Это мне... Нет. Это тоже Нет. Попал. Так, это мне на руку. Кустя, ты же понимаешь, что ты не потеряешь. Потому что я не потеряю. Не вижу, когда начинает вот так вот бегать, когда шипы используют. Ездим. А, так, э, возьмем. А у меня уже что брать? Ну, алмазку возьму. Так, прокачаем алмазку. Так, все, алмазку надели, ну вот. На а у меня шлем не попадается, поэтому и хожу, логично, Олег. Так, чешуйницы сразу берем этой и медас, все. Это изи будет волна. Я боюсь свина больше. Да, вот они миска, замедление или же слабость, она работает по другому. Они становятся капец какими петрими. Архмиды, пауки. Пауки. Тоже, угу. как бы. Так, броню я пока прокачивать не буду. Так, медас оставляем, это оставляем, силу оставляем. Ну все, я все оставляю. Так, меда. А, я, а я не за сил этого. Ну ладно. Сейчас за да медашем. Так, пьем. Сразу, боже пьем, говорю. Мне не пыталось. А чё они я? такие жесткие? У меня почему-то здесь зрения пропало, и ты у меня просто... Пропал просто. Я думаю, звук. Пойду смотреть, как ушел взял. У него нажал... У него? Ну, у него не то, что так все нормально, ему практически 4 хп снесли. Но он <связать> тут тоже со всеми справился, три, три паучка осталось. Как? Как три? У меня что? еще в, у меня от Орда целая. Все, он, со он со всеми справился. Как у него он? хп было столько же, сколько у тебя? У него, ну, дрянь, как стрянь, как он справился, слаб. у меня вот вопрос. Ей-то, ну, просто сделал, я захожу, у него уже 3 Я гулка. без, без понятия, я даже... Сейчас, я... сейчас будет сложно. Сейчас быстрыми. О, я регинирую, все идеально. Как стать? интересует, то, что в ролику тут 38 минут длится. Вы быстрее побеждаете. <связь> Человек жизнью какую не хочет сдаваться? Боже, у меня одна жизнь, ну ладно. Так, у нас дуэль, зомби пропускаем должен выиграть. Я должен выиграть. Так, сразу Иначе убираем бесполезное. Ответим? Убираем бесполезное. И сразу плыдем самое то, что мне нужно. Так, сразу мы берем себе вот так вот. И хотя бы прокачаем себе хотя бы какой-то шлем. Потому что шлем вообще нема. Ну. Так, все. Я взял то, что мне надо. Силы. Мне, мне кажется, мы сейчас оба... Костя, ты не должен проиграть. Помни это. Да? Помни, в каждом из нас живет герой. В каждом из вас живет Ольга Бузова. Серьезно, на чм он надеялся? Он надеялся, что его читы помогут ему. Ну, как бы я все понял. Костя мне не вернется домой. Ем исцеление и бежим спасибо то что потолкнул а что нет может быть еще и поменяется Костя начинает бить этого а тот бьет его Кость убегает отпрыгивает ай-яй-яй у меня мало хп он, переф он переформируется он меня поджигает вот в чем проблема Ну, это... Очевидно. У него фул алмазка, ладно. Огненный запад. Это будет легко. Потому Огненный что у меня западня. есть... Огненная западня. Без разницы. Так, у меня есть... Не да, сразу. У меня есть... Огнестойкость. Если есть огнестойкость, пей огнестойкость. Они тебя... Да, у меня есть поняла, они проносят урон, но они не так... Они, во-первых, не сильно проносят, а во-вторых, они его реже проносят. Так. Пьем сразу медасим, отравление ну, все кидаем. Я какой-то баг, теперь я все время за... Я вот стою, ухожу. Баку, Ай. Неудачно, но неудачно, но тоже я не знаю, я привязан к Он просто отходит, я как призрак. Чтобы... Да, вот я опять к нему прям тебя... Тигарим. На двоих их кидаем в связку и погнали. Ах, я связан с Костей. Я не могу от него... Я могу от него отлететь куда-то далеко. Я не могу ответить. У меня Сразу. просто. Давай, наноси мне урон. Вау, я привязан к кости. Могу отлететь. Вс, я справился. Он нет. Он еще а не чтоб... справился, ну ладно. Даже спрахля, чем ты. У него один остался. У него один остался. Два. Ну по моему вообще ничего не продал. У него тоже, наверное, есть. Надеюсь, не свина зомби будет следующая волна. То это будет сложно. Так, огненный. Архниды, пауки. Я с теми-то еле справлялся. Так, сразу за медази. Зелье. Отравление не работает. Замедление, связка, исцеление. Моментальный урон. И все. И погнали. Так, пойдем себе меч прокачаем. Так, 23,6. У меня 29 урона. Это нормально. Так, О, медасим. Я так пререзан, Костя. Век, а нет, не до зелья вреда. Кидаем замедление. Почему они не, не замедлились? кости Они мне так наносят много. Что это за бред? Очень много. Ну все, ГГ. ГГ. На этом будем заканчивать. Если вам представьте, лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрэмик. Всем удачи и всем. И всем сейчас. И всем. Боже, что у меня со скином. И всем пока-пока. Пока. -пока. Боже мой, пока! Падал.